Запретили использовать реагенты на дорогах. Красноярская мэрия не смогла обжаловать в третьем арбитражном апелляционном суде запрет на использование уже закупленного противогололедного реагента на дорогах города. В феврале этого года Роспотребнадзор запретил муниципальному предприятию САТП использовать реагент ХКНМ – хлористый кальций натрий модифицированный, так как он, по мнению ведомства, не прошел надлежащую процедуру оценки безопасности. Мэрия попыталась обжаловать это постановление, но проиграла уже несколько судов, хотя и в начале зимнего периода в мэрии говорили о том, что будут использовать только песчано солевые смеси. В администрации Красноярска заявили, что полностью отказывается от реагентов в пользу песчано-гравины и песчано-солевой смеси. Также они отмечают, что с началом зимнего сезона использовано уже 600 камазов и 34 только за последние сутки ушли на посыпку дорог. Несмотря на то, что в мэрии говорят, что отказались от реагентов, в пользу песчано-солевой смеси красноярские общественники председатель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов считает, что администрация Красноярска продолжает использовать реагенты. Даже записывает видео с подтверждением данных фактов. 17 градусов, минус 17 градусов Красноярске, дороги сырые. И после этого всего нам администрация города говорит, что они не используют реагенты. Кому вы врете? Вы считаете, что жители города Красноярска не живут в Красноярске, не видят температуру и не видят, что происходит? На сегодняшний момент мы прекрасно видим, что жители города Красноярска, администрация города обманывает. Именно обманывает в том, что в начале зимнего периода администрация города сказала, что они не будут использовать реагенты, а будут использовать только песчано-солевые смеси, либо просто песчан песчаные смеси. Песчано-гравийные. На сегодняшний момент, буквально вчера я ехал по улице Высотной э, и увидел то, что при минус 17 градусов у нас э, абсолютно сырая дорога. Причем она с одной стороны сырая, с другой стороны она сухая, потому что с одной стороны у нас использовали реагент, с другой стороны, видимо, еще не успели использовать. Также, как отмечает общественник, по его мнению, администрация оказалась совершенно не готова к зимнему периоду в плане чистки дорог от наляди и снега. Вот прям реально живой пример. Улицу 9 мая на сегодняшний момент чистят э, промежуток, наверное, ну не знаю, метров 800 чистят уже вторые сутки. Э, снегоперевалывающая машина, спереди идет грейдер. Вчера промежуток чистили от Урванцева до э, водопьяного. сегодня промежуток чистят от водопьяного до Авиаторов. Это два расстояния приблизительно по 800 метров. То есть двое суток чистят у нас полтора километра дорожники. Причем таким образом э, грейдером с, от э, бордюрного камня отбивая в середину, где идет уже снегоперевалывающая машина, на грузовик. Это результат того, как у нас вообще в городе Красноярске чистят дороги. Да, и сами автомобилисты отмечали, что дороги в городе чистят очень и очень плохо, и что администрация не справляется с этой задачей. Нет, нормально. А где уже, где-то сталкивались с какими участками? Вот здесь невозможно подняться. То есть вообще прям невозможно? Невозможно. А еще где-то в Красноярске, может быть, видели, где плохие ну или плохо чистят? Северное шоссе. Печально. Печально? А в чем печально? Ну вот я смотрю, вот на дороге снега много сейчас. То есть не успевают чистить. Однако администрация Красноярска утверждает, что песок, подсыпанный на перекрестках, спусках, остановках и переходах, меньше чем за час колесами машин выбрасывает на обочину и тротуар. А использовали его уже порядка 600 машин с началом зимнего периода. Гололедица же на асфальте образуется из-за высокой влажности и низкой температуры и чистить ее щеткой или ковшом нельзя, можно только растопить. Для этого годятся и реагент, и простая соль. Однако соль не работает при температуре ниже минус 15 градусов. Реагент на такой случай содержит разные присадки для эффективности в морозе, но использовать его запретил суд. Вывод мэрии делают такой. Даже если дорога почищена до асфальта, она все равно может быть покрыта незаметным льдом. А почему они не хотят использовать реагент, который прошел все проверки, этого чиновники не объясняют. О том, что Красноярская мэрия не была готова к зимнему сезону, еще месяц назад рассказывала наша коллега Елизавета Теплякова. Сейчас только автопарк самого крупного предприятия по обслуживанию дорог САТП насчитывает порядка 200 единиц различной техники. Но у Владислава Логинова есть сомнение, что вся техника сможет выйти на улицы города. Есть сложности с кадровым составом. В своем телеграм-канале градоначальник написал, что вопрос решается. В комментариях под этим постом мэрия даже оставила ссылку на вакансию и условия работы для водителей, видимо, в надежде привлечь горожан. В среднем заработная оплата рядового сотрудника составляет 35-40 тысяч рублей. Красноярцы очень быстро раскритиковали такие условия оплаты труда. Вот и получается, техника есть, а сотрудников нет. Так еще и реагенты запретили использовать, а песчано-солевая смесь не справляется с наледью. И здесь автомобилистам только остается соблюдать скоростной режим для того, чтобы чувствовать себя безопаснее. На дорогах. Дмитрий Суворов, Михаил Зинкевич, Восьмой канал.